в которой содержится порядка 150 строк. К расценкам этой сметы применены пересчеты. Например, в строке указаны индексы перехода в текущие цены. Вот коэффициент на стесненность. В разделе полы есть расценки на изменение толщины покрытий. Вот пересчет на дополнительный слой. В строчках по прайсу подключен пересчет для удаления НДС из цены материала. Я открою сейчас дополнительные столбцы в локальной сметы под названием расчет. И здесь мы увидим количество пересчетов, которые подключены к каждой строчке локальной сметы. А теперь решим реальную задачу. Например, как всегда в самый последний момент выясняется, что коэффициентные условия производства работы из расчета строк надо убрать. То есть из всех строк, где есть пересчет, один из них надо удалить. Рассмотрим несколько вариантов решения. Вариант первый. Он самый трудоемкий, но наглядный. Надо открыть вкладку «Пересчет строки сметы», выделить пересчет и нажать кнопку «Удалить». Все очень просто. Вариант второй. Он не менее трудоемкий. Ставлю курсор в поле расценка и нажимаю клавишу Enter. В этот момент программа обращается в базу NC и восстанавливает исходное состояние расценки с учетом сделанных настроек в смете. Теперь к строке подключился только один пересчет с индексацией. Этот вариант тоже несложный, но здесь есть особенность. Вместе со строкой работой автоматически изменяется и неучтенный материал. В этом случае есть опасность – придется восстанавливать данный материал методом замены строки. И есть третий вариант, на мой взгляд, наиболее эффективный. Мы решим задачу с помощью групповых операций. Выделяю все строки и в групповых операциях выбираю пункт Удалить пересчеты. Вот список пересчетов, которые применены к строкам сметы. Они сгруппированы по типу и наименованию. Вот пересчет на условие производства работ. Я его удаляю и из всех строк этот пересчет автоматически удален. Готово. Можно печатать новый вариант сметы и выпускать документ. Мы с вами познакомились с инструментом удаления пересчетов из строк сметы. Это можно сделать как в одной отдельной строке, так и в большом массиве выделенных строк методом групповых операций. Не забывайте о такой замечательной функции. Спасибо вам за внимание. Желаю творческой работы. С вами был Александр Курочкин.